Вот чё соваться, Чем мы знать-то можем? Не в курсе мы реальной подоплеки, В калашный ряд да с порусячьей рожей. Народистый мы, тёмный, недалёкий. Начальник быть не может идиотом, Ну, раз что придурочным, немного. Имеет он всегда доверие воту, Раз он начальник, значит так от Бога. И ежели начальник просит крови для урушения чужих полей, держи эритроциты на готове. Хорош жлобиться. Литров пять отлей. И ежели начальству сын твой нужен не для харасмента, а чтоб помог в борьбе, отдай, сыночка, прямо вместе с мужем. Начальнику нужнее, чем тебе. Нас почему зовут народ глубинный? В начальство наша вера из глубин, в ней смысл великий, ладный и калинный. Не нать нам избирательных кабин, и ваших нам не надо бюллетеней. Начальник он нам мама и отец, его мы любим без сопротивлений, Ему мы доверяем. Другим народам не таким глубинным им поучиться об этому у нас, у них артист Вождем стал легитимным. А это ж, как, простите, раз. У нас-то, слава Богу и указу, Такой непозволителен интим. Но ежели позволить, то мы сразу Сношаться в попы тоже захотим. Когда народец буен и не сдержан, Начальство не дает заплыть за буй. Глубинный человек имеет стержень, тот стержень внутри нас, начальство. На стержне том я заявляю смело и вторить буду до последних дней, что наша жизнь вообще не наше дело. Ты слушайся, начальнику видней. Монетизация отсутствует. Работа канала Дед Архимед возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для вооружения благодарности в описании. Большое спасибо.